Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Гарри Дент, американский экономист, написавший книгу ⁇ Великая депрессия впереди ⁇ которая впоследствии стала бестселлером в списке New York Times, прогнозирует новый крах рынка. Он является тем человеком, который предсказал финансовый кризис 2008 года, крах долгового пузыря в Японии, а также экономический кризис, в котором мы сейчас находимся. Но последние несколько лет его голос становится все громче в предсказаниях нового финансового кризиса, к которому, по его словам, мы приближаемся. Экономическая депрессия и эпический крах рынков на 85 или даже 90% — вот что нас ожидает, по его мнению. Сегодня я хочу послушать... Два последних его интервью на KidCon News, а также на Stansberry Research. Я хочу выделить самые главные моменты из них, перевести их для тебя и разбавить своими комментариями и выводами если тебе понравится такой формат, почему бы не поставить лайк? Это помогает каналу попадать в алгоритмы ютуба, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за поддержку. Также, если ты впервые на этом канале, не забудь подписаться. Здесь я публикую новый контент из мира финансов и криптовалюты практически каждый день. Ну а теперь перейдем к интервью. Люди должны осознать это. Я спрогнозировал финансовый кризис в 2008 за 20 лет до того, как он произошел. Забавно, что он это сказал, потому что если ты прогнозируешь крах в ближайшие 20 лет, то ты 100% угадаешь. За 20 лет один крах хотя бы точно будет. Фондовый рынок достиг пика под конец 2007-го, и мы перешли в первую глубокую рецессию с начала 1980-х и 1930-х. И вот в этой новой рецессии в 2007-м Федеральный резерв сошел с ума. Он напечатал денег за один год больше, чем до этого за все время. Они печатали экспоненциально больше и больше, отчаянно поддерживая пузырь на рынке. И я соглашусь с этим, каждый раз во время финансовых кризисов они печатают все больше денег. Во времена краха рынка в 2020 они увеличили денежное предложение на 27% за год. За один единственный год они увеличили количество существующих долларов практически на 30%. Что это значит? Каждый раз, когда случался новый финансовый кризис, им приходилось печатать приблизительно в 10 раз больше. В следующий финансовый кризис соответственно им придется напечатать еще больше денег. Настолько больше, что что доллар США рискует лишиться статуса резервной мировой валюты. После этого я буду удивлен, если мы не увидим падение. Как по мне, сейчас рынки находятся в таком экстремальном пузыре, что когда он рухнет, исходя из моих исследований прошлых ситуаций, мы увидим как минимум 40-50% падения, и это только в первые 2,5 месяца. И если ты сидишь и ждешь этого, это случится как раз тогда, когда ты не будешь готов. Ты запаникуешь и продашь, рынки отскочат после падения, ты купишь на отскоке, все рухнет опять. Ты останешься двойным идиотом. Это будет очень обманчивый рынок. Однажды барон Ротшильд, богатейший человек Европы, сказал «В чем секрет моего успеха? Я всегда выхожу немного раньше». Первое, он не прямым текстом сказал, что всегда нужно фиксировать прибыли. Второе, я не уверен, что мы увидим даже 40% падение в этом году на фондовом рынке. Но что мы видели, это 40% падение в 2020, 20% в 2018. И то, и то падение случилось очень быстро. Так быстро, что никто ничего не успел сделать. Это падение, о котором говорит Гарри Дент, если оно произойдет, произойдет тоже очень быстро. И мы просто не успеем ничего сделать. Не нужно многого, чтобы лопнуть этот пузырь. Вот о чем я говорю. Когда пузырь таких масштабов, как в 2000-х или 1929-х лопает, размеры падения достигают 80-90%. В 1929 году рынок упал на 89%. В 2000-х годах NASDAQ рухнул на 78%. Я говорю, что рынки в грядущем новом падении будут ближе к 1929. -му. И я предполагаю, около 87% падения для S&P 500 и Nasdaq, Хотя S&P 500 может и больше. Это очень смелый прогноз, ребята. Он предсказывает, что мы увидим такой же крах, как во времена Великой Депрессии, когда финансовые рынки упали на почти 90%. И если мы посмотрим на это время на графике, то увидим, что после этого краха в 1929 рынок сумел восстановиться только лишь спустя 29 лет. Но затем он снова упал, и так продолжалось еще 30 лет. Практически 60 лет после Великой Депрессии на рынке не происходило вообще ничего. Поэтому, когда люди говорят, что фондовый рынок всегда растет, что ж это правда, для длинной дистанции в 200 лет, но в прошлом веке мы видим, что крахи и восстановления после них были очень длинными. Я не говорю, что это случится опять. Мне кажется, что условия изменились настолько, что теперь мы такое уже не увидим. Но мы должны знать историю, извлекать из нее уроки и быть готовыми ко всему. Но это падение будет огромной возможностью купить, возможностью всей жизни. И это будет где-то в 2000. 2023. По-вашему, крах будет спровоцирован также тем, что люди выходят из криптовалюты? Вы думаете, это тоже повлияет? Я думаю, что умные деньги начнут шортить акции и криптовалюты. И все эти люди, которые заходили в рынки на протяжении последних 12 месяцев, будут сильно напуганы и спровоцируют основное падение. Все, что нужно для падения рынков, это начальные минус 20%, и люди будут паниковать везде. И это спровоцирует умные деньги. Гарри говорит, что институционалы, банки, хедж-фонды и так далее спровоцируют этот крах, похожий на Великую депрессию. Давай вспомним о графике крупнейших адресов биткоина с балансом больше миллиона долларов в эквиваленте. Мы видим, что они практически на историческом пике. А это означает, что институционализация биткоина сегодня рекордная. Затем мы видели новости, что хедж-фонды рекордно продают акции технокомпаний, причем самыми быстрыми темпами за последние 10 лет. И практически как на бычьих рынках, когда рост провоцирует бурное развитие эйфории, на медвежьем рынке происходят обратные вещи. Постоянное падение провоцирует бесконечную панику. Например, на крипторынке эта паника продолжается как минимум весь последний месяц. Но в этих двух интервью на каналах Stansberry Research и KidCon News я не увидел технических причин, почему рынки должны так сильно упасть. Он прошелся по географическим фактам, что население Земли неустанно стареет и это может сильно влиять на экономику и рост. Также он объяснил, почему рынки сейчас это супер дорогой пузырь, и поэтому все должно немного остыть через падение. Это, конечно, правда, но это не значит, что рынки должны сдуваться так сильно, аж на 87%. Но давай выделим причины, которые могут спровоцировать крах в 2022. Гарри говорил о том, что умные деньги способны спровоцировать крах, начиная просто 20%. Умные деньги это институционалы, а мы видим, что институционализация биткоина на рекордных отметках. Также у умных денег есть механизм, как это спровоцировать. Это кредитная торговля и маржин колы. Здесь мы видим график, который показывает маржинальный долг. И мы видим, что он находится на рекордных отметках, намного выше, чем во времена пузыря доткомов и намного выше, чем в 2008. Красный график – это S&P 500, а синие столбцы – это маржинальный долг. Мы видим, что пики маржинального долга совпадают с пиками S&P 500 и наоборот. Сейчас маржинальный долг на пике. Как только фондовый рынок упадет хотя бы на 20%, это спровоцирует массивные маржин-коллы, и это может создать массивные распродажи. Гэри Дент в прошлом году прогнозировал множество крахов рынка в апреле, потом в июне, затем в конце 2021 и теперь он прогнозирует его в марте 2022. Но с чем я не могу не согласиться, это то, что теперь это может произойти из-за того, что ФРС может не вмешаться. В прошлые разы ФРС всегда выходила на рынки и стимулировала их. Но на этот раз она уже и так стимулирует их два года, и инфляция бьет рекорды, потребительские цены растут на 33% за год, ФРС просто не сможет выйти на рынки, чтобы заполнить их бесплатными деньгами и выкупить все активы снова. И похоже, что инвесторы начинают обращать на это свое внимание. Потому что последний месяц мы наблюдаем распродажу не только на криптовалютном рынке, но и на всех остальных. Биткоин падал сегодня до 39 тысяч долларов, но при этом мы толком не видим никакого отскока. Его просто нет. Посмотри на график: никакого отскока. Люди не выкупают падение. Почему? Вчера мы говорили о том, что закредитованность американцев рекордно выросла за последние месяцы. Это значит, что людям просто не за что покупать, не то что биткоин, но даже еду. Кроме этого, те из них, у кого есть криптовалюта, наверняка продала ее за то, чтобы были деньги на жизнь. Кроме этого, рост кредитов населения приводит к тому, что доходы компаний будут падать, так как люди будут тратить меньше. А если доходы компаний падают при перегретом рынке, когда акции переоценены, тогда фондовый рынок тоже должен корректироваться. Гарри Дент говорит, что рынки перегреты. Давай посмотрим насколько, И начнем с индекса Шиллера. Он показывает нам отношение стоимости компании к ее доходам. Мы видим, что перед Великой Депрессией значение индекса составляло около 30, а затем мы видели большой крах. Мы видели этот индекс на отметках около 45 во времена пузыря доткомов, и тоже после этого был крах. Сейчас этот индекс составляет около 40. При этом среднее его значение это около 15,16. Рынок переоценен раза в 2,5. В последние разы, когда индекс был больше 30, S&P 500 в итоге заканчивал большой коррекцией. Также индекс Уоррена Баффета показывает, что фондовый рынок сейчас составляет 211% от ВВП США. Это означает, что рынок сильно перегрет и находится на 70% выше долгосрочного восходящего тренда. Вот почему ФРС боится поделиться S P 500. Ведь если мы увидим крах фондового рынка на 50%, это означает, что ВВП Соединенных Штатов сразу же уменьшится вдвое. При этом долги Соединенных Штатов приближаются к отметке в 30 триллионов долларов. Это просто безумные цифры. С ростом процентных ставок правительство не сможет тратить так же много, как раньше, потому что стоимость этих процентов будет просто взрываться. И это может влиять на рынки годами, потому что правительство не сможет вечно брать в долг. Однажды придется посмотреть в лицо этому страху и позволить рынкам корректироваться до таких отметок, где цены будут справедливыми. Чтобы уже тогда перестраиваться, на более устойчивом фундаменте, чем падающая башня. Ко всему этому добавляются проблемы в Китае и с Китаем, о чем мы говорили. Происходящие там события могут спровоцировать новый финансовый кризис. Именно в Китае может случиться новый черный лебедь, такой как в 2020 году с коронавирусом. Например, крах рынка недвижимости из-за банкротства таких компаний, как Evergrande. А я напомню, что рынок недвижимости в Китае супер переоценен. Что все это значит? Это значит что рисков так много, что крах рынка вполне возможен. Но я не думаю, что это будет аж целых 87%, как говорит Гарри Дент. Может, процентов 20, 30 или 40. Однако вопрос, когда именно это случится? Гарри Дент говорит, что уже в марте этого года. Что ж, если случится какой-то черный лебедь, то почему бы и нет? Что ж, если случится какой-то черный лебедь, то возможно и в марте. Очень тяжело на самом деле угадывать тайминги. А что ты думаешь? Напиши в комментариях. Если видео было тебе интересным, почему бы не поставить лайк? Я очень стараюсь выпускать каждый день один видеоролик. Это на самом деле не так просто, как кажется. Поэтому мне будет очень приятно, если ты поддержишь мою работу лайком. Также подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно богатей. До скорого!